И так постепенно, знаешь, увеличивая свою амплитуду. Да. Луна растет, прилив. Луна будет убывать, мы как раз еще здесь ага. посмотрим, как море уйдет. Может, ракушки какие то